Как тебе самочувствие, Андрюх? Самочувствие. Стабильное. <смех> стабильное. Стабильное самочувствие, да. Настроение хорошее. В вы попасть, сигареты пить хорошее. Да, сейчас в Лермонту, ребят, приехали погулять, посмотреть. Тут одни, блядь, Кабаки. И... Разврат и проституция, блядь. что нам и не нужно, а вот этого нам не нужно. Нам бы спокойствие какого-нибудь, Умиротворение. Да? Такие пляжи в Лермонтово. Поехали в джун. ребята, в Лермонтово пока закрыты, ничего не работает. Такая тут карусель, типа чертой колесо. Ангел там. Волка с писюном. Ангел, да, ангел. Ангел с писюном. Пойдем скупаемся. Пойдем дойдем до туда. Поснимаю, снимаю хочу. Я тут залей куру, кумары. Кумары жесткие, кумары. А он меня хочет везти до конца причала. Да, сходим на причал, посмотрим. Такой пляжик тут. Мы находимся в центре пустыни годы. Самое жаркое место на земле. Плюс 67 градусов по Цельсию. 7 июля. Почти середина лета. Жарче места нет. Хорошо, что план на ногах. Знаете, пятки, блядь, оспарились. Фу, бэ, надо нырять быстрее. По канату залазишь да, да, туда, да? Да, да. И, да? Сил хватит у тебя залезть? <свят> <Но я> не... <свят> давай ныряй, я буду. Да? Да, да, да, ну, что, контент, контент, давай. А, можно давай, этот? давай, О, братуха, разгоняется Контент собираем, тебя Весь мир увидит. Опа. <свят> Какими нет, с какими-то. Чего я тут буду столбиком позорить. Столбиком. Кальян и курят там, все нормально у ребят. Так, ребята, сейчас попробуем спрыгнуть с пирса. Поставь ракушки чистить. На, держи, снимай жарить будете да пацаны видишь жарят. ладно да, давай снимаю. все, все снимай то. подожди стой да, я не да, вижу страшно, стой ничего не <смех> страшно нет как страшно ты же не трусливый лев давай подожди давай даже бомбочки да сейчас подожди ага. давай и полетела бомба, и заблестела молния. В всплывет. Это... Давай. Теперь самое интересное. По веревке. Самое интересное, залезешь ты или нет? Как Форт Боярд. Как Форт Боярд. Ну-ка давай. Потом тело выдержи. Подними за твое тело по этой канат. Не спеши, подумай. Подумай. Не, не, так залази, не надо. Никаких поблажек на. Да. Узелки между пальцами и пошел. О! Ноги закинь! Сала сила, спорт, могила. Три с половиной говорят, ребята. Давай, Давай. давай, поднимайся. конечно. Давай. Давай. Давай. Давай, давай, давай, камеру бери. Прыжок вверх. Сядочки один. Я просто столбиком. Ну давай, за как я? я. Давай, давай, да. Ну как, Амрюш? <смех> самый самое интересное. <смех> а петля... <смех> а -а -а. Сначала в первую ногу вставляй. <смех> Там во вторую петлю вставляй ногу. Удачно. Ну как ощущения, Андрю? Полета, да? Такое место. Так, ребятки зашли в столовую, столовая номер 21, кстати, рекомендуем. Цены хорошие такие. В Лермонтова. Да, в Лермонтова взяли обед. Взял супа горохового, минус да. какие-то, гуляш взял, окрошечку. Компот, груша дичка, самый лучший компот на ну свете. Да. М -м -м -м. Груша дичка. В общем, сейчас перекусим и пойдем погуляем еще. Такая столовая. Рекомендую, ребят. Прикольный место. Такой еще один пляжик. Буквально метров 800 от нашего пляжа. Такие постройки интересные. Привет, я а просто И вы Это Нету, да. Сходи. да, сходи. да, сходи. да сходи. Я понял, да. Заплята. Да. да я не пойду отсюда. Тут дорого. Пойдем пройдем так, посмотрим, что ну, хоть продают. Пойдем, Очень нет, много нет, всяких лавок. Угу. Ну вот, надо было туда, да? Момент выступлять, когда он не отдыхает, а не появляется. Уверен, пиры. разные игрушки. Лена, это ты снимаешь. Лена, привет. Мы сейчас с Андрюхой собираемся на нудистский пляж идти. Да-да, слушай Это Его предложение. Да я разберусь, как надо мне советую. Вот оттуда мы пришли. Дайте мне миллионы. Не надо мне какие-то советую. Не будет татуировки в этом году. И хоть туда выгнали только до середины июля. Через июля позволяют. Вирус коронавирус <связь> <связь> Вот подъем. Вот столько ребят народу. О, о, решил, вот. Морожить, вот во Выбирай какой. Да любой можешь. разный. Присову зеленый можно фисташку. Ему кокос и фисташку. Ему кокос и фисташку. Да. А ну что, -то, что? Будешь парик взять? По да? Да, это... Я заплачу. Татуировку у надо, потом не шаришь. на шарик. Больше понятно. Нет, да. Мне Это одно, твое. Так, это а положено. мне манговый 40 цвет это... И... Возьми Тирамису. бананшика. Что? Да? Тирамису. Тирамису. А лучше вот ирландский ликер. Тирамису я слышу просто, да. Тирамису вкусно. Манго, да? Да, и манго. И малину чистую, да? Один шарик, да? Один шарик маленький. Подержи, пожалуйста. сколько денег здесь. Ну, как можно. Отлично. Такие так, крыши, короче, из солома делаем. Тельчик. ребята пипец вот такая красота вот идут вперед ну, идем дальше возвращаемся к себе на пляж андрюха купил пивка такого трехлитровый банк сейчас переливаем идем на пляж его с акусом бензина Андрей, не шатай бутылку. Блин, не Я не шатаю, ну полная